Так, я нахожусь возле школы, где есть два участка. Один из участков номер 6, второй — три. А в участке, в котором есть кабинет для, собственно, тоже, видимо, где сейф стоит, это вот участок номер 6, там горят окна. Я видела людей, жду их, конечно, еще раз заснять. И участок номер 3 — это два окна... Третье и четвертое окно справа. Вот видно, что открыта дверь. Это участок номер три. В этом кабинете стоит сейф. Дверь открыта нараспашку.